Пелые чем я. Да знаю я, что не видно, мелкая. Я собираюсь. А, ты собираешься? Угу, собираешься. Угу, собираешься. Да собираешься я, малявка. И что, мелкая, так лучше. Да, вот так. Ну, все, Мелка, я пошел. Все, я устал, мне срочно нужны коней. Ну что, сегодня платье? Приедем гулять. Классно, можно еще так. На Нам аппетита потом связь с да. власть не так. Я камила, спасибо. Спасибо. Спасибо, еще дулять. Стоп, Пойдем, пойдем. Упаю, упаю. Камила, Смотри, ка там Будем кататься. Да! Да! Ну, плач, Камила, ты садись, а мы с папой будем крутить. Что? Нет, это глаз Вот этим Вот сюда вот. голову вижу, Вот сюда. Вот этим глазом смотреть дырочку. Следует получить. Саме и на банническом. успеши. Сейчас кто за ней Не успеши, а, а что а за граждан ага. целилась. Я бы порядка. Давай. Ну что, Бандан, понравился твой праздник? Да, пон понравился, очень понравился. А вы, ребята, как отметили праздник? Напишите в комментариях. И вы, слушаете девочек или нет? Ну, всем пока и ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Баглен Лайф. И колокольчик. Всем пока!